Этот год постепенно подходит к концу. Он научил меня, как чинить собственное сердце, как собрать себя по частям заново, как справиться без людей, про которых я думаю, что они будут в моей жизни долго и долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой. Любой может уйти, не глянувшись назад. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самих.